Библия – нескончаемая книга, и нам всем надо ее изучать, изучать и изучать. Меня многие годы мучил вопрос, когда я начала изучать наложение рук и, конечно, взаимосвязь крещения с Духом Святым и возложением рук. Мое примитивное понимание было по Евангелии Марка 16:18, что наложение рук – это значит «дар исцеления». Но когда я прослушала, ну, как бы, школу библейскую Богданенкова и начала сама изучать Библию, прочитала все, все эти библейские места и также обдумала, ну, как бы афоризмы, пословицы славянские, которые сейчас сюда тоже присоединены, я поняла, что я была далеко, не понимала эту тему. И поэтому мне хочется сегодня ее так изложить как Бог ее мне просветил. Хочется узнать историю этого действия и очертить круг смыслов, который оно выражает. И здесь очень важно понять, что мы очень часто, как люди, опираемся на наружное, но не понимаем смысла. И мы поэтому должны очень глубоко изучать и понимать. И сделать это сегодня на основании Священного Писания – и нам да поможет афоризм, пословица, что немцу хорошо, то русскому смерть. И как раз вот это русское православие нам даже поможет глубже увидеть эту тему. Наоборот, поможет понять суть проблемы. Я смотрела документальный фильм про православие, про спор, про, про распри православской церкви. И там как раз была война как креститься двумя пастами или тремя. И это дало понять очень глубоко и возложение рук. Когда мы касаемся вопроса с обрядности и действий ритуального характера, то у Востока, в частности у славян, у русских, совершенно иное отношение к этому, в отличие от западных людей. На примере о споре о крестном знамении какой огромный раскол был в русском православии, православной церкви. Люди шли на смерть. Страшно думать, что мы можем так ошибаться. Причиной которого стали несколько вопросов ритуального действия. Не за Христа шли на плаху, а за свое правильное понимание ритуальности. Один из них, как накладывать крест на знамение. В то время как люди, которые являлись старообрядцами, они это делали двумя перстами. А у Николаевского, протерей Павел Николаевский, реформа утверждала, что надо крестить с тремя перстами. И вот это, это как раз развело большую войну христиан того времени, православных христиан. И это стало одним из ключевых вопросов в этом расколе. К примеру, и до сих пор сохраняющего свою актуальность, что меня поразило. В то время как на Западе христиане крестятся всеми пятя пальцами, или даже делая крест всей ладонью, католическая церковь, открытой ладонью, соединяя все пять пальцев, для них нет абсолютно разницы, как сложить пальцы, ну и все прочее. А в русском православии проблемы. Ввиду этого возложения рук казалось бы второстепенным, но вдруг оно обретает такой же огромный масштаб и споры в среде христиан. Это первый нюанс. А второй нюанс, когда мы говорим о каких-либо действиях наружных, они могут иметь разные смыслы, и нам надо в этом разобраться, чтобы эти споры кончились. К примеру, рукопожатие. Обычно это знак приветствия. Здравствуйте, добрый день. А, например, люди в зале, где справляют в какой-то юбилей, кого-то наградили, и хотя все уже приветствовали друг друга, теперь заново рукопожатием получившего награду приветствуют. Это поздравление. Или что это такое? Здесь одно же не приветствие, оно действительно обозначает другое знамение – поздравление. И так уже мы имеем совершенно иной смысл одного и того же действия. Поэтому надо помнить и не, превышать, не превращать рукоположение в некий краеугольный камень. Это вопрос не самый главный. И во-вторых, надо найти и понять смыслы, которые он имеет также в наложении рук. В этом нам поможет Библия. Книга Левит. Начнем с нее. Эта книга насыщена разными обрядовыми действиями, и мне пришлось так глубоко ее изучить, потому что я всего этого так не изучала и не знала. Например, рукоположение, возложение рук, ну и другие действия. Давайте будем читать книга «Левиц». Начнем. Один по четвертый, по четвертый стих. Один четвертый стих. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения» и приобретет он благоговение во очищении грехов его». Дальше, книга «Левит» 3, 2, 8 и 13. Я хочу вам, ваше внимание, настроить на это, что все три стиха говорят одно и то же. «И возложить руку свою на голову жертвы своей». Как бы повтор. «И заколят ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон». Восьмой, опять то же самое, три раза одно и то же самое. «И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколят ее пред скини собрания. И сыны Аароновы покропят кровью ее» на жертвенник со всех сторон». И в третий раз, в тринадцатом стихе. «И возложит руку свою на голову ее, и заколет ее, предскини ее собрания, и покрапят сыны Ароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон». Почему так? «Вся книга левит испешлена ритуальными действиями возложения рук». Там, там их столько. И смыслы разные. Из этих стихов видно, что оно связано с принесением жертвы. Это первое значение. Совершенно не обязательно это действие связывать с жертвой самой, которая связана с грехопадением, как жертва за грех и жертва повинности. Мирная жертва не имеет искупительной идеи совсем, но все равно совершается возложение рук. Руки и возлагались в связи жертвоприношениям, при том разного характера. Вот выдумайте, Света. Даже при тех действиях, где нет необходимости исповедания греха, нам надо связать старый завет с новым. А многие христианские церкви, они принимают только новое, новый завет, и как бы принимают оттуда очень но одно понимание возложения рук. И это неправильно, потому что Библия – одна книга, там одна истина. Левит 24,14. Прочитаем, что здесь? «Выведи злословящего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его». Что здесь такое? «И все общество побьет его камнями». Какой здесь смысл руковозложения? Если при жертве за грех человек возлагал руки на животного, то мы понимаем, что он исповедал свой грех, и была идея передачи. Но это как бы символическое значение, как возложение своего греха на животного. А здесь абсолютно иной смысл, который мы сейчас читали. Человек, подтверждающий грех как свидетель, который виноват в грехе, на него возлагают руки все свидетели, которые согласны с этим, чтобы он был побит. Здесь нет идеи переноса. Здесь как раз имеет место оставление греха на нем. И сопровождается это опять-таки опять свидетельством свидетелей через возложение рук. Дальше. Книга чисел числа 8, 10, 12. «И приведи левитов их пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов. А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого во все всесожжение Господу для очищения левитов». Давайте вдумаемся, стих 10. Это третье значение этого ритуала где происходит собирание. Здесь картина «Весь народ возлагает свои руки на левитов». Что это значит? В свою очередь левиты возлагают свои руки на жертву за грех. Что делает народ? Для чего он возлагает руки? Они ведь ничего не передают, и они ничего не оставляют на них, на левитов. Это третье. Это идея и значение отделения этих людей – для служения. Здесь уже иной смысл. Идея отделения левитов. И при этом совершается исповедание солидарно всем Израилям, как их согласие принять, их как рукоположенных левитов. А в то время, как возложение рук этих левитов имеет уже совершенно другой смысл. Это как раз очищение их от греха и передача греха до этого тельца. В книге числа 27 главе одно и то же действие совершается абсолютно по-разному. Он варьиру, варьируется, ибо иногда одна рука, другая рука, а иногда обе руки кладутся. То есть это наружное. Суть нам надо понять. В каждом, в частности, отдельно. Книга числа 27, 22, 23. «И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его пред Илиазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея». Здесь уже идея и смысл передачи. Следующий смысл. Преемственность Моисей, прежний вождь Израиля, возлагает свои руки на нового вождя Израиля, Иисуса Новина. И теперь те функции, которые выполнял Моисей, будет исполнять Иисус Новин. Здесь значение передачи. Делегирование. Мы видим, как одно и то же действие или схожее могут выражать абсолютно разные идеи. В Новом Завете эти смыслы где-то пересекаются. Часто исцеление действительно происходит вместе с возложением рук. Но давайте пусть Библия нам опять поможет. Евангелие от Луки 4,40. При захождении же солнца все имеющие больных различными болезнями приводили их к нему. И он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Что здесь означает возложение рук? Безусловно, с одной стороны, это может обозначать изъятие болезни, принятие как бы на себя, а с другой стороны – дарование здоровья. Руки здесь выступают с функцией некого посредничества, посредничества между исполняющим и исцеляемым. Это постоянно так происходит в некоторых случаях, от Луки 13, 13, и возложил на нее руки. И он тотчас выпрямилась, и она тотчас выпрямилась, и стала славить Бога. Там толпы людей. Здесь отдельно, история одной только женщины, но в обеих возложений рук. От Луки 13:12 Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего. Как бы замирает болезнь и также дает ей здоровье. Это опять посредничество. У символ, символизма возложение рук имеет очень множество значений. Мы имеем здесь дело не с магией, не с какой-то мистикой, а с символическим действием, которое воплощается через ритуал возложения рук но которые имеют каждый раз свое значение, которым можно обозначать разное. Отделение и посвящение на служение – это было бы как в Ветхом Завете, так и в Новом. Деяние апостолов – это история избрания семи диаконов. Там тоже возложение рук. Глава 6, 5, 6 Деяния апостолов. «И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана» мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никонора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохица, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и Сии, помолившись, возложили на них руки. Это место, где Святой Дух указал отделить тогда еще Савла, будущего Павла, и Варнаву на служение на дело, к которому он призвал их. Дьядя 13.3. Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, от... отпустили их. Здесь опять идея значение отделения. Первое послание апостола Павла Тимофею 5.22. Рук ни на кого не возлагай. Это совет апостола Павла, поспешно, и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым. Здесь апостол пишет письмо юному коллеге, соработнику, своему ученику Тимофею, где он делает очень важное замечание. Необходимо исследование человека перед тем, как совершить рукоположение. И при крещении духом совершается иногда возложение рук. Таким образом видим, что возложение рук имеют разные смыслы. Иногда эта идея передачи, переноса, посредника, действия как бы медиатора. Также избрание, отделение, свидетельствование, дарование. Когда это происходит, человек, как правило, посредник. Но избирает ведь сам Господь, и только а человек, только Господь, а человек признает это избрание и как бы демонстрирует через это действие свое согласие быть избранным, быть очищенным. Как в Священном Писании представлено, представлено крещение Святым Духом и возложение рук. Для ответа надо нам просмотреть все ключевые случаи крещения Святым Духом где происходит крещение и возложение рук, и понять, является ли возложение рук необходимым и неотъемлемым атрибутом для крещения Святым Духом. Но перед этим я хочу одно свидетельство дать про возложение рук. Как Бог делегировал меня. У нас была сестра Лена Логинова, и она как бы она была в очень тяжелом состоянии, пять лет. Ее рак отступил, но потом он вновь начал свое действие, так это часто и бывает. И при смерти она призналась во всем, пастор приходил к ней, делали ли помазание. Но потом Святой Дух попросил меня возложить на нее руки. Я думала, что это для исцеления, но совершенно я не понимала тогда, что возложение рук имеет столько разных понимании и сути, это было для нее, чтобы она, чтобы Бог ее помазал на то, что ей придется перенести, что она пойдет долиной, темной долиной смерти, и ей придется держаться за Иисуса Христа. И Бог помазал ее силой и елеем свыше. Я только потом, изучая эту тему, поняла – как Бог меня использовал. Я грустила, что я Ему не угодно, что ничего не случилось. А на самом деле случилось чудо. Она пошла и победила. Она точно будет на небе. Она победила. И даже была там такая ситуация. Бог предсказал мне, какие стихи читать. Я была на коленях. И ее дочь ее посетила там, в больнице, где она боролась, Последние минуты ее жизни. Врач не доступал. Это было время, когда было заболевание и кризис этого вируса. И не хотели пустить ее. Мы молились нашей группой. Я была на коленях. И врач ничего не сможет делать. Ангелы не пустили его. А дочь прошла и на коленях. Псалом 23 и 22. 23 и в эстонском 22. Зачитал ей. Как раз этот стих «И я поняла, почему я до этого ее, после Илея помазания, возложила на нее руки, чтобы она прошла долину и смерти с победой и вошла бы в вечность». Поэтому возложение рук здесь было совершенно иное, иное значение. Это ну как бы медиаторство, это чтобы Святой Дух помазал ее и дал ей силы пройти это. Я очень благодарна Богу за это. Поэтому мы должны очень детально это изучить. Все места Писания сейчас как бы прочесть глубоко и несколько раз это как бы прочитать, прослушать, чтобы принять это в наши сердца. Итак, мы будем искать места, где было возложение рук и крещение Святым Духом. Первое – это крещение Святым Духом, это Пятидесятница.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 И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им проповедовать. Есть ли здесь где-нибудь в этих текстах возложение рук? Там никакого возложения рука, рук нет. Никто из людей... Ни на кого рук не возлагал. Есть некое действие сверху Иисуса Христа, который есть действительный источник крещения Святым Духом. Как бы огненные языки свидетельствовали о том, что произошло крещение Святым Духом. Это как в книге «Деяния апостолов» 1.5. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего «Будете крещены Духом Святым». Мы видим, что никакого возложения рук здесь нет. Так ведь было и с Иисусом Христом. Иоанн не возлагал на него руки, чтобы тот был крещен Святым Духом. Иисус вышел из воды на берег, он же помолился на берегу. Вспомните, он должен был помолиться о том, чтобы получить Святой Дух. «И Отец посылает Святого Духа в виде голубя, ходящего на Него». Никаких возложений рук здесь не было. Теперь события, события после. Проповедь Петра – это прообраз церковного крещения. Теперь события после. Проповедь Петра – это прообраз церковного крещения. Деяние апостолов 2, 38, 41. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для Прощение грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо нам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другим многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. И так охотно принявшего слово его крестились, и присоединились в тот день душ около трех тысяч Какое величавое спасение, величественное. То, что они присоединились к церкви, стали частью Нового Завета и частью церковного сообщества, говорит о том, что было совершено крещение Духом. Именно крещение Духом вводит человека в сообщество церкви. Не то, что мы там записаны, а крещение Святым Духом. И именно вновь свидетельствует о том, что они крещены Святым Духом и стали христианами. И послание римлянам в 9 главе есть истина о том, что кто духа его не имеет, тот не, тот не Христов. Они все вместе видели чудеса, но здесь тоже нет возложения рук. Но если мы перейдем к случаю с самарянами, самарянами Деяния 8 14, 14, 8, 14 по 17,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 Здесь есть возложение рук. Я еще сейчас припомнила, что я поняла от разговора с Иисусом, что когда я возложила руки, он попросил на уходящую Лену Логинову, это было утверждение, что ее грехи прощены, что она принята Иисусом, чтобы она уверовала в это сто процентов, чтобы она не сомневалась. Аббаочи, какой он милостивый. Он не от не оставляет нас до последнего нашего вздоха, и первый, который нас принимает. Метод опыт дал мне силы идти дальше, и, и быть как бы угодной, и понять, что, что Бог тоже может такого грешника, как я, через свое ощущение, если я попрошу его применять в своей работе. Следующий пример. Эфиоплянин. Деяния апостола 8, 35-39. Филипп, отверз уста свои, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евну сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься». Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал оставить колесницу, и сошли оба в воду. Филипп и Ивнух и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Ивнуха, и Филиппа восхитил Ангел Господень, и Ивнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Это уникальное крещение, при котором крещение Святым Духа произошло до крещения водой. Есть возложение рук? Нет. Но после крещения водой, возложив руки на крещенных, только лишь на то, что надо признать вам всем, кто вы еще не крещены, что вы веруете, что Иисус Христос есть Сын Божий, и ваше крещение возможно, и я с радостью наложу на вас руки». Тот, кто действительно это признает. Далее 9 глава. Крещение Савла будущего Павла. Деяния апостолов 9, 8, 20. «Савл стал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повел его за руку и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один человек именем Анания. И Господь видение сказал ему. Анания. Он сказал, я Господь.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 Я слышал от многих о семь человеке, сколько зла сделал он святым Твоим Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: видите, чтобы мы делали волю Бога, нам нужно разговор с Ним, нам нужно слышать Его. Господь сказал ему, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Ананя пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Этот текст дал мне понимание, что здесь Наня сделал. Он признал Савла, что его грехи прощены, и он будет братом, крещенным Святым Духом в Иисусе. Вот что здесь. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз, и вдруг он прозрел, и став крестился»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 Главой 10.11 в Деяниях Апостолов говорят о духовном пробуждении сотника Корнилия. Инициатива Господа выражена в Деяниях Апостолов 10.22. Далее речь Петра привела к окрещению Святым Духом и излитию дара Святого Духа до язычников. Деяния Апостолов 10.44-47. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Ибо слышали из говорящих и величающих Бога, тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. Опять возложения рук нет. Деяния апостолов 19, 1 по 6. Во время пребывания Аполоса в Коринфе Павел, прошед, прошедший верхние страны, прибыл в Эфес и нашел, нашел там некоторых учеников. Сказал им, «Приняли ли вы святого Духа у веры вовши?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во Иоаннного крещения Павел сказал». И он, креститель, крещением покаяния крестил, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем. То есть во Христа Иисуса. Услышавший это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. А Аполлос проповедовал, сам не бывший даже крещен водой, но при этом проповедовала в Иисусе Христе. И здесь опять возложение рук. И здесь свое глубокое значение в этом. В большинстве случаев, четырех из семи, которые мы прочитали, нет возложения рук. И из этого мы можем понять следующее. Обязательно ли связано возложение рук с крещением Святого Духа? Нет, не обязательно. Но Бог, Иисус, сам выбирает и сам дает этому значение, когда это нужно. Но в общих чертах это не обязательно. Это ритуальное действие, которое начинается с Ветхого Завета и имеет целый ряд значений, в том числе и значение отделения, избрания, наделения, переноса свидетельства и прочее. То есть чаще всего это посредничество, это часто... Посреднические функции. Иногда Бог осуществляет свою деятельность через церковь. При этом крещение Святым Духом всегда исходит от Иисуса. И только от Иисуса. не от Павла, не от Петра, не от Филиппа, или еще от кого-либо, ни от меня, ни от вас. Не эти люди, возлагая руки, крестят их. Не эти люди, они все всего лишь делегированы как посредники. Их крестит Господь Иисус Христос, находящийся на небе, являющийся нашим царем и нашим первосвященником. Поэтому иногда есть возложение рук, а иногда нет возложения рук. И это не препятствие и не необходимые условия для крещения со Святым Духом. Практика возложения рук современной церкви. Каково его назначение? Обдумаем это. Здесь важно понять эту притчу что немцу хорошо, она нам опять нам поможет, что русскому смерть. Или наоборот, что русскому хорошо, то немцу смерть. Русские возводят иногда какой-нибудь ритуал или элемент такой обязательный обряд, церковный обряд. Часто европейское служение, также в нашей церкви, ведется по-другому, чем в славянской церкви, чем в славянских странах. И иногда думают, что, что эти ритуалы – Необходимо, чтобы церковное служение происходило так, как Иисус хочет. Нигде в Европе не передаются, например, приветы. Есть и тысячная церковь, несколько сотен людей. Как ты можешь? И часто этот привет передается как бы наружно, но как бы не, не на самом деле от того человека, а просто, чтобы было что передавать, возвышение как бы передающего этот привет. И я думаю... Почему в других церквях в Европе, во многих, в эстонских, в английских, в европейских церквях, это невозможно. Если действительно кто-то хочет передать очень важное сообщение, что кто-то умер, что надо молиться за тех, которые отдали свою жертву, свою жизнь, где-то случилось чудное такое. И вот от этой церкви, что они молятся, что знают, что огонь страданий в нашей церкви, вот это имеет смысл. это, привет имеет смысл. Я не знаю, понимаете ли вы меня, но делать ритуальные вещи не обязательно, в которых есть только наружное значение. Например, у мужчин, ну, просто еще такой пример, который такой же. Я была на обучении в Америке в базах ОСИАИ, Организация, сама организующаяся наша адвентистская была на обучениях. И там однажды был спор, нужно ли кольцо, можно ли или нельзя. И спорили братья и сестры, и пасторы. И я тогда, ну как бы, что я думаю, и с чем я согласна, сейчас написано на доске. И там был один брат из Парижа, француз который яро защищал то, что носит кольцо. Он очень любил свою жену, и он сказал, я не хочу, чтобы ко мне приставали другие женщины, поэтому я несу это кольцо, чтобы успокоить, успокоиться, и как бы это для меня имеет другое значение. Это не золото и не ритуал. И знаете, вот это, что я у Богданенкова услышала и со многими, которым говорила, что я думаю, мы очень часто, ряда, спорим за ритуальность. Вот надо так делать. Так, так делаю. Я всегда деликатно молчу при таких советах. И спрашиваю потом у Иисуса, у Святого Духа. И ответ зачастую бывает совершенно иным, как это думают люди, которые привыкли что-то делать. Какая разница, что с кольцом мешает делать грех мужчины или женщины? Или надев кольцо, больше кто-то любит или меньше? Разве кольцо помогает сохранить верность? Это дорожное, это просто символ, это просто символическое действие, есть оно у вас или нет его у вас. Я помню, как один старый мужчина, язычник, при кого привели в нашу церковь, мне было очень стыдно, Взял мою руку и смотрел, есть ли там кольцо. Я тогда желала, чтобы там было кольцо, потому что это действие и эта ситуация меня как бы очень ранила. Это было грязно для меня. Человек, который решил совершить грех, ему ничего не мешает. Пусть он будет окольцован ногой и ушами, и, и я не знаю где, и на пальцах, на ногах. Носу. Оно не мешает и не прятствует. Грех оно в сердце. Это не помеха. И совершать ритуалы не помеха нам от нашего заседания закрыть дверь перед Святым Духом. Делать наши религиозные собрания, делать наши привычки и оставить Иисуса за дверьми. Но на основании этого можно создать движение в церквях. Одни, одни за этого, одни за другого. Одни за носящих кольцо, другие за, за неносящих. Одни за то, чтобы против вируса делать вот это, вакцинацию. Другие против вакцинации. Разве это суть? Не разобравшись даже. И это показывает, что там нет Иисуса в этих спорах. Я плакала, рыдала месяцами. Сколько людей ушло. А люди, которые не, не слышали Иисуса, считали себя правильными, праведными. А их обманул лукавый. Может быть, вы услышите, что Иисус здесь говорит. Носящих кольцо и не Причем тут это? А начинается серьезное разделение – война. Но война, если вы выслушали «я прав, ты не прав» это размышление, вы поймете, о чем я здесь говорю. Или Бог говорит. Показывая другого как иретика одного из них, это всего лишь обрядность. Мы говорим о символическом значении, а не о мистическом действии. Но это может разделить только человек со Святым Духом. То же самое с возражением рук. Мы можем все сделать ритуальным, воевать, оскорблять. И так дальше. Это ритуальный элемент, который чаще всего говорит о посредничестве. Он может быть, это не проблема, но из него, если его нет, просто не нужно делать трагедию. Поскольку крещение Духом Святым – это инициатива Господа, который видит сердце, и Он тем самым свидетельствует, что этому человеку через крещение Духом Святым даровано спасение и прощение. Вот в чем смысл. Смысл в действительном спасении, в смирении, в уничижении духа. И в этом есть в Новом Завете и становится частью Церкви. В этом суть всего нашего богоисследования, исследования Слова, жизни с Иисусом Христом. И это я желаю всем нам. Давайте прекратим все споры, разделения. Спроси ему Господа, никто не прав, ни я, ни вы, а только Иисус. И Он хочет, чтобы мы стали свободными от ложной ритуальности, а были бы крещены истина Святым Духом. Аминь.